здорово ну как ты Короче говоря, обнова вышла уже на тестовый сервер. И также обновление вышло уже на все основные сервера. Я сегодня в лаунчере смог скачать. Добавили нам с тобой новые квесты. И, кстати, эти квесты будут абсолютно для всех. Как для людей, состоящих во фракциях, в организациях, в мафиях, неважно. Так и для всех обычных игроков на проекте. Абсолютно для любого уровня. И на каждом уровне будут свои квесты. Все это дело уже работает на тестовом сервере. Я думаю, скорее всего, уже в ближайшее время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 новая кнопочка конкретно ежедневные квесты честно говоря пока не знаю можно ли будет перенести данную кнопку в какое нибудь любое место на твоем экране чтобы тебе стало просто-напросто удобнее если нет обязательно передам данную информацию разработчикам сразу хочу тебе сказать то что данный квест мы с тобой сможем выполнять каждый день один раз в сутки каждый квест на то они и называются ежедневные и нажимая на данную кнопку мы с тобой видим что мне доступно уже 7 заданий причем первое задание мы с тобой уже выполнили только потому, что просто-напросто зашли в игру. Так что за вход в игру мы теперь также будем получать денежки, и это довольно здорово. Помимо этого, нам с тобой доступны еще шесть таких заданий. Опять же, скорее всего, количество заданий, как и само разнообразие квестов, у нас с тобой будет зависеть от твоего игрового уровня. Во вчерашнем видеоролике мы с тобой уже видели скриншот, который слили разработчики, там квесты были гораздо проще, их было меньше, и награда за них была соответственно тоже меньше. Скорее всего, те квесты, были именно привязаны к начальным уровням. Даже работа автобусника говорила нам конкретно об этом. Здесь же мне уже доступен такой квест, как поработать летчиком-спасателем. Это все потому, что у меня уже 25 уровень на тестовом сервере. Квесты здесь посложнее, поинтереснее и награда куда больше. К примеру, если мы с тобой немного подсчитаем, то за выполнение всех таких ежедневных семи заданий на 25 уровне мы с тобой получим 55 тысяч рублей и одно очко опыта. И как только мы выполняем, с тобой все эти задания дополнительно получаем сверху еще 65 тысяч рублей довольно круто не правда ли опять же здесь присутствует смысл прокачки прокачивать свой игровой уровень чем дальше мы с тобой прокачиваемся по уровням тем больше денег мы сможем с тобой зарабатывать просто ежедневно играя в игру выполнять довольно несложные квесты также много людей задавались вопросом а что будет с теми игроками которые состоят в мафиях или в какой-нибудь организации по типу того же мчс на что разработать. Дал предельно ясный ответ, данные квесты будут разными как на различных уровнях абсолютно у всех, также и будут отдельно свои, доступные квесты для выполнения у игроков, привязанных к фракциям, то есть грубо говоря, если ты будешь состоять в мафии, в мчс, в администрации области, в больнице, абсолютно неважно, у тебя будут свои отдельные квесты, половина из них будут скорее всего просто-напросто такими же или очень похожи, что-то по типу того проедет на машине опять же там 15-20 метров отыграй 20 минут без афк зайди в игру и все тому подобное а вот квесты которые у нас с тобой привязаны именно к какой-либо официальной работе на которой надо устраиваться в той же администрации области будут скорее всего заменены на какие-то свои фракционные вещи возможно там будут квесты именно привязанные к фракциям то есть выполни какое-либо задание относящееся к твоей фракции либо просто проведи там 20 или 40 минут на своем посту что-то в этом роде опять же всего Пока что показать тебе не могу, потому что я нахожусь на тестовом сервере и не могу детально все это проверить на данный момент. Но я думаю, если все эти квесты уже выйдут сегодня или завтра, то мы с тобой запустим стрим чански и вместе попроходим все новые квесты. Обязательно ставь лайк и напиши мне комментарий, если ты хочешь, чтобы я запустил стрим на этих выходных. В целом, я хочу сказать от себя лишь одно: выглядит все это довольно круто. Опять же, классно все это проработано в новом интерфейсе, который не так давно добавили на Барвиху. Просматривать, брать, выполнять данные квесты довольно удобно, ничего абсолютно сложного, так же как в принципе само выполнение всех этих квестов. На тестовом сервере выглядит все это круто и самое главное все это работает без каких-либо проблем, идет отсчет времени по отыгровке, идет отсчет километража который ты проехал на своем автомобиле, самое главное все это отображается в данном меню, ты всегда можешь открыть и посмотреть сколько чего тебе осталось сделать до выполнения данного квеста. В этом плане разработчики реально подошли к этому делу с умом, и мне лично конкретно реально зашла эта новая система, я считаю, что такой системы давненько так не хватало на барвихе РП. И как я тебе уже и сказал, на тесте все это выглядит просто здорово, посмотрим как это будет выглядеть на основе. Ну а что ты думаешь по данному поводу, обо всем об этом обязательно напиши мне в комментариях. Ну а на этом у меня пока что для тебя все, пока!